Сегодня у нас первый раз я, наверное, снимаю видос о таком прикольном приложении. Мне оно понравилось, и я вам показываю, как оно работает с самого начала. Скачать премиум-версию данного приложения вы сможете в описании видео. Что значит, что это приложение делает? А вы сейчас увидите и просто ухохочетесь. Я лично не знал, что такое существует. Первый раз, когда вы запускаете это приложение, оно вам предлагает снять фоточку. Вашу фоточку, да? Я снимаю свою фоточку. Хоп. Вот так, с губками надутыми получился такой прям. Еще одну заранее снимаю, только уже без очков. Вот так. Если еще мы делали это с семьей, конечно, там у меня дочку я снял, жену. И вы сейчас увидите, зачем, да. Все, когда я все сделал, все снял, теперь мы с вами нажимаем сюда, в общую программку выходим. И вот здесь, смотрите, есть вот, видите, Тут много-много всяких песен мы выбираем с вами вот здесь допустим россия и ищем какую нибудь песенку ну, давайте вот фантазер и нажали на кнопку w все пошла обработочка ждем обработки данного файла и потом вы увидите просто чудеса технику Вот так все это дело происходит, да, смотрите, если, допустим, нам нужно какую-то найти песню, которую исполняют два артиста, да, ну, ищем, я не знаю, там, где-то здесь была, я видел, черный бумер, найдем сейчас мы его, нет, вот он, черный бумер, его исполняют двое, да, мы нажимаем с вами, он нам предлагает, вот один есть, надо второго, я выбираю второго с очками и нажимаю, Пошла обработочка, пошла обработочка, все дело пошло у нас. Также уже отсюда с этого приложения мы сможем, нажав на раздачу, раздать э, данный клипец, который у нас появился, в любую соцсеть, которая установлена на вашем смартфоне, либо электронная почта или мессенджер. Также можно посмотреть э, эту песню в оригинале, нажав на значок YouTube и следующий Apple Music там есть. Ну а также можем сохранить, нажав сюда, дать разрешение и файл будет сохранен во внутреннюю память телефона. Вот такое вот интересное приложение, и как я уже сказал, здесь много чего можно выбрать, песен есть куча. Вот такое вот интересное приложение, как я ска... говорил, уже вам скачать сможете премиум версию в описании видео, и поприкалываться повеселить своих друзей. Вам же, дорогие друзья, напоминаю, что вы были на канале Samsung Просто, если вы еще не подписались, обязательно подпишитесь, нажмите на колокольчик, поставьте свой лайк, напишите комментарий. До свидания и до новых встреч!